Привет, друзья! Вы на канале Winterfell. С вами я, Фелл. Как видите, живой, с добрым здравием, молодой, красивый бред, и все хорошо. Ребята, это вторая серия. Мы до сих пор в Мы смогли таки найти квартиру. У нас теперь есть крыша над головой, у нас есть еда, теплые кровати, есть где постираться. У нас есть работа, мы нашли немножко денежек на еду. В общем, жизнь потихоньку налаживается. Я не буду вас задерживать, поэтому по-быстрому сейчас накидайте мне лайков, комментариев. И также не забудьте подписочку оформить. И начинаем рум-тум хаты, в которой мы поселились. Погнали! Ну и раз мы уже здесь, начну сразу с балкончика. Вот такой вот прекрасный вид. Ну как прекрасный, ну вы поняли, да? Ребят, там просто бомбезные закаты, они реально бомбезные. Вот такая вот огромная, заметьте, лоджия. Здесь вход в комнату, переходим здесь вход в комнату. Ладно, а теперь пойдем а, по комнатам. А вот такая вот комната, где я сплю, здесь мы кореш, который смотрит анимешки. Лайк за аниме. Вот такая вот красота у нас. Кстати, это я. Здрасте. Вот такая вот прихожая, а обратно-таки с зеркалом. М -м, шикарно. Смотрите, видите, какой там ремонтик. Сейчас мы туда. Картина. Лайк за картину. И, собственно говоря, то самое место, где мы часто зависаем, смотрим телевизор на, на этом телевизоре. Классно, да? Еще диванчик такой шикарный. А это тоже мой друг Садрот, который постоянно играет. Так, ребята, это у нас идет ванна. Скажу просто, что здесь есть машинка, и мне, в принципе, больше ничего и не надо. И зеркало. В туалете, кстати, тоже есть зеркало. У меня вообще весь дом из зеркал состоит. Ммм, такая раковина. И тут еще есть также свет и зарядочка. Шикарно. А теперь, ребята, перейдем на кухню. Ну а прежде чем пойдем осматривать кухню, у меня для вас есть офигенский свежий вкусный контент. Ребята, вот этот парень снимает бомбезные кулинарные шоу. И также у него кулинарный канал. У него просто... Это настолько классные видосы, я прям залип. Это просто... А ты... Он пиздатый. Простите за мат. Поэтому ссылочку на его канал я оставляю в описании. Также я оставлю ссылочку на тот самый видос, с, с которого я решил его здесь отметить. Это... Потому что у него реально классный контент. Это физдец просто. Опять же таки, вид на строящееся здание. Столик. Я, кстати, молоко не допил. Это не реклама молока. Отойдите, не смотрите. И вот такая кухонка. В принципе, ребят, мне пойдет. Кстати, эксклюзивный материал. Чем питается блогер? Ничем. Вашими подписками. Но... Благодаря каналу, который я недавно отмечал, я буду теперь питаться просто шедеврально. Ну что, ребят, понравился обзор? Краткий рунтум? Нет? Ну, мне пофиг. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что в следующем видео вас ждет просто разрывной контент. И да, не забудьте подписаться на того чувака, он реально крутой. Все, с вами был Винтерфелл, всем спасибо за просмотр, всем до скорого видоса, и, короче, пока. Заебался я пиздёть.